йо срочный видос подробной информации об установке танков X-Revive у микрофона Верест. Поставь лайк и подпишись на канал, не задерживаю, погнали. Внимание, пока не выполните все дальнейшие действия, не запускайте игру. Скачиваем по ссылкам в описании два клиента, один старый, другой новый. Распаковываем в разные папки. Заходим в одну из папок, танки xdata, конфиг, клиент локал, стартап. Находим файл public.Umail. Открываем его любым текстовым редактором, например, блокнотом, и заменяем все содержимое на конфиг с Discord сервера танки XRV в категории Open Alpha Test канал How to Play. В этом же канале есть все эти инструкции и нужный нам конфиг для замены, который иногда меняется. Нужно будет следить за его актуальностью. Повторяем эти же действия во втором клиенте. Запускаем старый клиент, который вы скачали по первой ссылке. И регистрируем аккаунт. После успешной регистрации закрываем окно. Далее мы будем использовать только вторую версию игры со второй ссылки. Запускаем и автоматически загружаем все в свой аккаунт. Поздравляю, теперь ты можешь снова поиграть в Танки X. На данный момент количество мест на сервере варьируется от 100 до 150, но эти кисла в будущем станут больше. Кстати, днем зайти в игру куда больше шансов, поскольку под вечер все слоты забиваются. Повторю еще раз. Для игры используем второй клиент. Также следим за изменением конфига для файла public email на дискорд сервере проекта. Ссылка есть в описании. Увидимся в следующем видеоролике, всем пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА